Как же получить энергию от природных стихий? Давайте я вам расскажу о четырех упражнениях. Это с упражнения с огнем, с землей, с водой и воздухом. Как же наполнится женщины четырьмя стихиями? Каждое из этих упражнений будет отдельное и независимое. В каждом упражнении нужно стараться чувствовать стихию и впитывать в себя ее потоки. Упражнение с огнем. Смотрите на огонь, наблюдайте за пламенем, после чего мысленно войдите в него. Представьте, что огонь полностью охватывает вас, его энергия входит в вас. Она проникает через каждую вашу клеточку и накачивает ее новой огненной силой. Представьте, как в огне сгорают ваши проблемы и болезни, ваши деструктивные программы и различные блоки. Огонь очищает вас и накачивает энергией. Как почувствуете, что насытили силой огня, выйдите из него и посмотрите на ваши ощущения. В домашних условиях можете зажечь свечу. Упражнение с землей. Сядьте на землю и представьте, как вы сливаетесь с ней. Вы становитесь с ней единым организмом и единым информационным полем. Вы принимаете силу земли, и никто не может нарушить ваше спокойствие. Вы становитесь спокойной, уверенной женщиной. Все болезни, неприятности вытесняются силой земли. Можно положить руки на землю ладонями вниз и почувствовать, как через ваши ладони в ваше тело входит энергия земли. Упражнение с водой. Сядьте рядом с речкой или ручьем, или представьте. Слушайте журчание воды, наблюдайте за волнами. Мысленно растворитесь в воде и представьте, как с каждым вдохом энергия воды входит в вас. Она очищает организм. Слейтесь с водой и почувствуйте, как все неприятности, болезни вымываются ею, а вы накачиваетесь энергией этой стихии. Почувствуйте, что вы слились со всеми реками, морями и океанами. Вы есть вода и ощущаете ее энергию каждой своей клеточкой. Упражнение с воздухом. Будьте на свежем воздухе, почувствуйте дуновение ветерка, закройте глаза, слушайте и впитывайте энергию ветра. Каждое дуновение ветерка проникает в ваши поры. Вы начинаете сливаться с ним и становитесь легче. Воздух начинает буквально напитывать вас этой энергией. В здоровом теле, здоровый дух. Смотрите на канале. Медитации этих четырех стихий. Подпишитесь на канал, поставьте лайк, не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить ни одно из видео. И буду благодарна за комментарии.